Так. Доброго времени суток всем. Вышел немножко рассказать о своем понимании того, что сейчас происходит в вообще доступной медицине, вообще доступных медицинских учреждениях, ну, на основании того, что я видел совсем недавно и на основании того, что я видел, когда учился в Бендерском медицинском колледже. В общем, для меня сейчас обще, обще, общественно доступное медицинское учреждение выглядит очень плачевно, очень печально. Что именно это то, чем там занимаются, на самом деле. Вот. Дело в том, что то, что я видел буквально 25 марта в Дубасарской больнице, меня совсем опечалило уже в конец. То, что э, человек не, не может никакие свои права там реализовать. И пока человек не признает себя гражданином, фамилии, имя, отчества, то никакой помощи оттуда не ожидать. Вот. Элементарная воды попросить, это в Дубасарской больнице на левобережье, так называемом Приднестровье. это, если бы не женщина, которая там наводит порядки, моет полы, то я, скорее всего, так бы не попил воды в больнице. Вот. Также просил тряпочку мокрую на голову, потому что у меня очень болела голова. И самое простое, что можно, чем можно облегчить эти страдания, это мокрая тряпочка. Это известно из детства, я не знаю, я носил своей маме мокрую тряпочку на голову в детстве. Я думаю, так все, каждый в своем детстве проходил через это дело. Вот. В двух словах, что происходит? Дело в том, что то, что я пронаблюдал, я понимаю такую вещь. Но на самом деле сейчас никого обвинять не хочу. Никто в этом не виноват. Все обмануты. Каждый, кто участвует в медицинской системе, особенно после 2019 -го года, так называемую коронавируса, каждый принимает участие в печальная история, которую я называю геноцидами, не только я это факты. Печальная эта история внедрена к нам такими силами, которые сейчас пытаются контролировать численность населения. Вот. И это делается на таких уровнях, что с этим сложно как-то этому сопротивляться, если нах... общество находится в сонном состоянии. Элементарно просто, если возьмем любой сейчас поход в больницу, к врачам, то все начинается с диагностики, да, начнем по порядку, да, мы обращаемся, говорим болит то, болит там, называем симптомы, там нас направляют на сдачу анализов, да? берут анализы крови, мочи, кала, там ну, много разных анализов, сейчас добавили всякие там тесты на всякие несуществующие болезни, вот, и что происходит? Эти все анализы тщательно собираются, и все эти бумажная работа, она в первую очередь выполняется в любой больнице сейчас. То есть бумаги, журналы, заполнение фамилия, имя, отчество, анализы, даты, время, там все полностью все данные забивать. Ту человек пришел, сдал анализы, его состояние тела до того, как он обратился в больницу, в, больницу, в поликлинику и так далее. Далее что происходит? Назначают список медицинских и фармацевтических препаратов. эти фармацевтические препараты человеку говорят тщательно, именно как врач прописал, так надо и принимать. Человек, если слушает то, что говорит человек в халате, и все выполняет четко, то обязательно проходит там неделя, две, у каждого курс лечения назначается по-разному. И приходят, издают уже анализы после после принятия всего списка этих лекарственных не лекарственных а фармацевтических препаратов. Вот. И что я, пока был в больнице в Дубасарах, что я понял, осознал для себя? Я не утверждаю, что это истина в последней станции но а что если? А что если вот эти все данные, которые получают после принятия всех фармацевтических препаратов? Они уходят в, фарм, в фарма-организации, которые выпускают эти фарм-лекарства, и получается на людях в режиме реального времени происходит тестирование любых медицинских, фармацевтических препаратов. Это вот такая мысль ко мне пришла, а что если, если кто-то знает на самом деле, как это происходит, куда эти отчеты, журналы вот эти все идут, можете поделиться в комментариях, либо просто ссылку дать на источник какой-то. Вот э, я ощутил именно такую вещь, потому что то, что я увидел в дубасарах, то, что я видел в Каушанах, э, когда был в больнице, первое, что интересует э, и в скорой помощи, это фамилия, имя, отчество. То есть фамилия, имя, отчество, для чего записываются, они оправдываются от того, что типа, чтобы там, ну что угодно придумывают, но ничего согласно закону не могут э, утвердить, либо там, чтобы там не представились кем-то другим. Я говорю, человек перед вами, мужчина, вот у меня сотрясение, помогите мне. Дают таблетку, говорю, дайте инструкцию от таблетки. Я почитаю, чтобы я знал свой организм лучше. Я учился в медицинском, я и читаю много, и со здоровьем, своим хорошо работаю. В общем, инструкцию не дают и говорят сразу, что типа отказался от лечения. Смысл какой? Что э, я заметил такую вещь что нынешние современные больницы работают только с фамилиями имя, имя, отчество. Почему? Да, потому что фамилия, имя, отчество – это на самом деле физическое лицо. Неважно, с большими буквами написано, с маленькими, по правилам правописания. Это разные физлица, разные там, ущемления прав. То есть, по сути, у физлица ущемленные права, и это уже не человек. И с ним можно делать что хочешь, а также испытывать в нем фармацевтические препараты. Поэтому без зазрения совести выписывают лекарства, целые там списки большие, огромные, и тестируют на людях в режиме реального времени. И анализы берут постфактум. Не, я учился в медицинском колледже, 4, 4 курса отучился на четвертом курсе, когда я попал уже на практику, то я там такие вещи увидел, что я сказал себе. Да, я мечтал помогать людям, я мечтал быть кардиохирургом, но то, что я увидел, я сказал, я в этой системе участвовать не буду. То есть я видел, как люди относительно здоровые приходили в больницу там, по каким-то мелочам и уходили с букетом болезни. Э -э уходили без пол ягодицы, потому что там ну, вырезали из-за того, что э внутривенный укол ставили внутримышечно и происходил некрост э мышечной ткани ягодицы и просто, если бы не вырезали тот кусок, который надо было, вырезали бы больше. И потом я слышал эти ссоры на советах я слышал эти крики, я, я слышал разговоры такие, что страшное дело. И когда я старшей медсестре говорил, вы же видели, когда я вам говорю, там тут не все в порядке. Когда она ввела с помощью внутривенной капельницы, ввела там полкубика воздуха. И я ей говорю, подождите, стойте, тут надо воздух. Она меня оттолкнула в сторону, там бабушка лежала, такая тяжелая. И потом мне в этом в координаторской выговор сделают. Еще говорит молокосос, подучить меня собираешься, как работать. Я тут 30 лет работаю как бы. Иди, говорит, куда-то в другое место. Вы знаете, я все, что там видел, это ужас. Э, ужас. Я не говорю про всех. Есть очень хорошие, человечные, э, знающие свое дело люди, да. Я сейчас говорю о такой вещи, как э, в большинстве случаев система общественной медицины, она настроена на то, чтобы испытывать медицин, э, фармацевтические препараты. Ну, в пример, да, возьмем да, полицейский, да, например, любую полицию сейчас, дорожную да, возьмем, они, основная их деятельность собирать штрафы, да, но бывает они там стоят на местах, где осложненные движения и там распределяют движение, там регулируют движение или цветофоры не работают, то есть бывает они выполняют необходимые функции, бывает, согласен, бывает они там помогают довести, если там скорая везет беременную или там тяжело больного, они там прощают дорогу, бывает они делают хорошие вещи, это, это факт, также и в любое общественное медицинское учреждение. Бывает, там спасают травмированных Там скорая помощь выполняет очень важную работу и приводит человека в чувство. Или ну, спасает из того, что человек просто может погибнуть. Это факт. Это неоспоримый факт. И эти люди нужны нам. Я не говорю, что сейчас общественная медицина, прямо ее надо закрыть. Нет. Но та паразитарная ситуация, что фармкомпании просто засели на этих больницах и в колледжах, в медицинских университетах, и они свою политику засунули туда, а именно испытывать на людях лекарства это мое понимание и ощущение того, что сейчас происходит. С тем же баронабисием, который было с 19 20-х 22 вот, Все, кто продался этому, кто в белых халатах, кто продались этой системе, хотя там просто если знать знание медицины, то есть понимать, что Любая вакцина, если она называется вакциной, она должна пройти 10-15 лет исследований. И вообще, даже если так, то во время так называемой пандемии ни в коем случае не ставят вакцины, потому что мутирует вирус, там, бактерия там, ну, и, и становится хуже. Доходит до того, что невозможно уже выработать лекарства, насколько мутировавшая вот Это э, причина. И суть того, что мы сейчас в такой ситуации в мире находимся, когда такие силы управляют людьми, с, такими, с таким оборудованием, с такими ресурсами, что только использование духовной энергии может помочь нам просто остановить это и заплатить полностью. Никакие местные ресурсы, никакие деньги, никакие там возможности там физического давления нет. Почему? Потому что... Так, что-то у меня Потому что ситуация очень печальная. Ресурсы здесь на Земле захвачены паразитарные системы. Именно вот управленческие. Они полностью под, под контролем таких групп людей, которые под воздействием некой фанатичной религии, которые там считают себя небожителями, которые должны контролировать численность населения, там сколько солнца будет на землю проходить и много-много других факторов. Поэтому, когда я попал, попал последние два раза в больницу Каушаны и Дубасары, я увидел страшные вещи, что лучше да, туда не попадать. Это мое личное мнение. По возможности, если есть такая возможность, лучше туда не попадать, лучше изучать свой организм, изучать э, народные средства эффективные, изучать например, то, что мне помогло, вот Ради Константинович Бабану, познакомился с плазменной технологией, э, которая открыл Михрам Кеши из Ирана. Очень серьезная вещь, очень серьезные технологии. и простые, и доступные каждому. Мы дома сделали его вот три года. Мы, мы до, домой не подпускаем ни патронажных ни сестер. Дети дома полностью. Чуть-чуть что -чуть произошло. Они папа, дай водичку плазменную, там царапины, неважно, ушиб, кашель, все водой. Вот дома. даже сейчас сотрясение мозга, я тоже постоянно э, на голову мочу омываю лицо этой водой пью воду и снимает болевые симптомы тошноту которые периодически нахлынули. Вот. поэтому с медицинской вот сейчас системой очень надо быть осторожным это мое личное мнение там вот то что я увидел на собственном примере как только говоришь фамилия имя отчество там все там как бы у них включаются свои протоколы это мое личное мнение вы можете проверить факт это или не факт я вообще никого никогда не заставляю верить моим словам. Самое лучшее, когда проверяете. Вот. Но как только сказали фамилию и отчество, или если еще где-то поставили свою подпись, то таким образом они получили согласие на вот эти самые эксперименты, о которых я говорил. Тесты всяких фармацевтических препаратов и так далее. То есть даже вот элементарно, там мне девушка такая, красивая девушка, которая без халата была, не помню, как ее зовут, в общем, она мне сказала, что при сотрясении рентген показан. И он даже лечебный. Я когда это услышал, мне так страшно было. И это ладно, я чуть-чуть понимаю, чуть-чуть что-то где-то читаю, изучаю. Как, ну, что значит показано? Это излучение рентгеновскими лучами. Вот это пробитие нашей энергетики и гена в том числе. ДНК. Вот это. И они еще говорят такие вещи, что оно показано, еще и лечебно. Но... Понимаете смысл в том, что просто печально и страшно. Вот. И тот факт, что вы не сможете проверить в общественной больнице ничьи документы, ничью ответственность и вообще эти больницы сейчас, особенно если посмотреть по правому берегу Днестра, так называемой Молдовы, там частные все структуры частные, там государственных нет уже публичное все. Публичная больница, где полномочия врачей публичные, там Поэтому все подписываются, когда приходят на себя, берут всю ответственность за все, что там будет происходить. Получается, там люди в халатах не несут никакой ответственности за вас. И, по сути, как только вы написали данные из бюллетеня, у вас нет конституционных прав. И это факт. Вы можете смеяться, улыбаться, просто откройте свои бюллетени, документы, которые называют паспорт гражданина Республики Молдавы. Там вы нигде не найдете, что вы граждане Республики Молдова. Вы там найдете, что гражданство МДА. А МДА там выходит что угодно, только не Республика Молдова. И страна в Европе, а почему-то у нас границы между Европой, и почему-то туда едут люди, очень сильно э, попадают да, на таможни и так далее, и тому подобное. Вот. И Молдавия. То есть МДА выходит Молдавия. Молда... Мол... Республика Молдова и Молдавия это разные вообще субъекты права. Вот. Поэтому, поэтому я не говорю в больнице свои, свои какие-то анкетные данные, вообще нет никакого законодательства, анкетные данные куда-то давать, просто приехал человек, помогите человеку. И их задача, видите, написать, они мне так и сказали, там, по-моему, на видео даже где-то есть в прямом эфире, когда я был в больнице, если я не, они не запишут фамилию, и имя, отчество и что-то они сделают, это до суда дело доходит. Почему до суда? Потому что с физлицами, с гражданами, которых не существует, да, там, Приднестровье, Республики Мобовы, ну, нет граждан таких, потому что документы не подтверждают этого. Ну, ничего страшного, если что-то произойдет. А если человек подписался под своей фамилией и имя отчества отчество, которое указал, то как бы он подписался, что у него нет конституционных прав. Вот что выходит, какая вот дилемма происходит. Почему я и так... вот с И когда, видите, я не называл фамилию и имя отчества просто назвал мужчина Павел, напишите, да и все. Они даже не могут потребовать меня проходить всякие там на алкогольное опьянение, на э, какие-то ну, наркотические опьянения и так далее. Потому что нет у них таких прав. А как только человек подписывает, да, да там фамилия такая, все обязан пройти, и так, а они даже температуру замерили, так все, вы должны даже тест на ковид пройти и так далее, и тому подобное. Но я не дал свои там вот эти документальные, то есть не мои, не моих документов данные от а документов Республики Молдова или Приднестровья я им не давал почему потому что ущемляют таким образом свои права вот вся история что сейчас очень сложно и опасно например у меня родственники, когда идут в больницу спрашивают ну что ну что-то скажу что ты выпишут ну выпишут тестовые препараты которые сто процентов если изучить каждый препарат который вам вы нам выписывают когда выходим к ней в больницу. Он на стадии теста, если прошел какую-то аккредитацию, то это все так <laughs> там все так коррумпировано, что ребят там эти все лекарства настолько сейчас опасны. Единицы люди, которые знают уже, и кто как и еще кто как производит, Потому что одно лекарство, лекарство Роз, где было произведено, кем было произведено, для чего было произведено. Потому что изучали тот же Цитромон в Америке аспирин и здесь это разные аспирины, да вот и много лекарств они в каждой стране по-разному для каждой страны производства разные также какие в принципе техника технику тоже производят например в европе производят для европейцев одну технику и там для стран третьего мира как нас ну, нас уже можно причислять туда же То есть другую технику там совсем все сыпется все из фольги и так далее вот поэтому мое такое понимание что сейчас плачевная ситуация и люди которые работают в этой системе я призываю вас просто начать изучать что происходит там где вы работаете на местах и стоит ли вам принимать участие в этом либо стоит все таки подумать о том как не набрать себе карму которую очень сложно потом передавился на следующие поколения вот призываюсь таки человечности и элементарно просят воду, дайте воды, просят мокрую тряпочку, дайте, просит инструкцию от таблеток, да дайте почитать человеку. Человек вправе знать, что он принимает, или что ему предлагают принять. Ничего тут сложного и опасного. Вот. И всегда, как бы вот для дубасарских врачей, там кто приходил, меня и быдлом называли, и как угодно там оскорбляли, и психушку угрожали увезти. И там оказывается есть нарколог такой. Маргос, Владимир Константинович, по-моему, там его надо реально проверять на ну, психушку, там человек неадекватный, и он на сегодняшний день участвует в диагностике людей на арктические отымения, алкогольные и так далее, но ну, а сам очень-очень далеко от здорового человека. То есть по разговору то, что я записал, а то, что я не успел записать, он вначале вообще послом Румынии представился, говорит, но сейчас же румынский язык, молдавского уже нету. И начал такой бред нести, я слушаю это все и говорю, а я тут причем румынский, молдавский, посольство Румынии, что, что, что, что, что к чему вообще? Потом он сказал, ты же адвоката вызывал. Я говорю, не адвоката, а государственного защитника. Вот я адвокат. Я говорю, документы, меня все знают. Ну, там очень серьезно опасно. И очень из тех из того, что я услышал, это Маргоси, это человек, который участвует в том, чтобы у людей отбирали водительское удостоверение потому что там вот эти этот аппарат, который вычисляет алкогольное пьедение или наркотическое, там не все в порядке с ним. И надо его сертификацию брать. Просто если бы мне реально уже предложили бы пройти этот потому что просто обо мне говорили в третьем лице там вот я и сижу там рядом слушаю их они говорят вот надо его это наркотическое проверить и на алкогольное на химический там пускай описывает в баночку и все дела а мне никто лично не сказал что как бы надо пройти да они просто обо мне вот так все говорили вот. смысл такой, что на самом деле очень печально где мы сейчас оказались где мы сейчас живем но Радостно, когда рядом оказываются адекватные люди, с которыми можно пообщаться, объединиться вместе, общаться, встречаться, дружить, приходить друг к другу в гости. И просто поддержать любой неординарные ситуации. Вот. То, что я и рекомендую каждому, находите все-таки вблизи себя людей, с которыми вам приятно общаться, и которые просто уважают вас и вам друг с другом хорошо. И... В любой непонятной ситуации приглашайте их в свою жизнь, чтобы они поучаствовали. Потому что в одиночку сейчас очень страшно. Ну, не то, что страшно, очень опасно, на самом деле. Куда бы я ни ходили, желательно, чтобы вы были с кем-то. Ну, сейчас такая жизнь у нас. И вот освещайте вокруг себя все. Я вот рекомендую, моя такая рекомендация. Освещайте все знания. Потому что сейчас людей настолько от знаний и отшибло, настолько эти новости... Так, вообще, почитаю, что написали в комментариях. Э -э, да. да, про коронавиасию тоже очень тема длинная. Она уже во многих общественных каналах, даже иностранных, открыта, что это все афера была, что это все незаконно, что это обман всего человечества. И до сих пор у нас в больницах, там, в Дубасарах, до сих пор говорят, надо проходите, я не удивлюсь, если кто-то до сих пор получает эти всякие так называемые вакцины. Так. Ну, возможно, что ставят 3-4 дозы. И судя по тому, что в Германии одной из медсестер, из медсестер судили за то, что она, по-моему, 300 или, 3000, или 300, чтобы я не соврал, доз поставила, короче, вылила их куда-то. Уничтожила. И людям просто ввела солевой раствор. Ну, безопасную жидкость, которая физраствор называется. Вот. Ее, короче, пытались судить, но оправдали. То есть, по, по сути, женщина героиня сегодня, которую можно назвать врачом, которая спасла много жизней. И возможно, что есть определенные дозы, которые по слишком, но плацебо. Вот, поэтому на, даже, скорее всего, я так предполагаю, чтобы не было общественного резонанса, что вот прямо всем плохо, у кого руки отнимают, у меня вот у родственницы рука болит после дозы, или двух доз, вот, рука болит и плохо себя чувствует. Ну, много у меня родственников, которые просто плохо себя чувствуют, а есть, которые вообще трин-тровак, все нормально и никаких проблем. И я так предполагаю, не утверждаю, что есть такая вероятность, что есть часть доз успешных, для того, чтобы люди даже могли хвастаться. Я себя отлично чувствую, понимаете? Вот, и типа, и делайте и вы, и у вас все будет хорошо. Вот я езжу, типа, и границы переезжаю, и на заработки еду, и меня не трогают, и все отлично, ничего там страшного, там какие-то там замороченные люди себе что-то придумывают, когда другие живут. Ну, как бы, есть и такое. Вот. Так. Значит, да, любая подпись Под чем-то это согласие Получается вообще на бумаге Все что сейчас происходит на бумаге Можете прочитать книгу Брэдли любящий Великий обман человечества Там очень, очень хорошо об этом все описано Сейчас вот на бумаге все договора Все контракты Все, все что сейчас происходит Все подписи Сколько вот Любую справку взять Кучу подписей людей берут это все берут согласие. В принципе, вот эти согласия собираются, и на основании этих согласий с людьми делают то, что сейчас делают. Сейчас придумали кучу вариантов, где с людей взять подпись. И эти согласия собираются где-то, возможно, в Ватикане, возможно, еще есть для этого места. И они вот на основании этого всего, типа, вы нам дали разрешение, вы сами пришли, вы сами попросили выдать там нам документ, на основании которого мы можем с вами делать то или это. И вот так они оправдывают свои действия, получается даже большинство злодеяний, которые творится на сегодняшний день, оно распределено между людьми, которые где-то распроставили свои подписи. Вот так выходит по факту. Поэтому нужно отзывать. Да, нет такой национальности мнд согласен. Отзывать свои согласия в заявительной форме. Вот я делаю это в видеоформате, у меня есть в свободной форме. Сейчас все-таки буду готовить более, более полные отзывы своих согласий в письменной форме, которые тоже буду опубликовывать в же временно. Да, ну да, согласен, в больнице лучше не попадать. Да, его все знают, как он сказал. Вот, смысл какой, что сейчас такое время, что необходимо быть, знать и свои права. В юридической в вот этой реальности, ну которую я называю фантастика на самом деле, потому что это навязанная нам реальность, вся эта юридическая тематика. Также знать, как в нынешних реалиях свой организм поддерживает лучше, лучше в формате профилактики. Ну конечно, экстренные ситуации, там травмы какие-то определенные аварийные этого никому не избежать, когда случается случается. Но во, все, во всех ситуациях все-таки нужно ощущать свой организм, как я чувствую, уметь разговаривать с ним, и понимать, что мы как дух, как душа, мы можем восстанавливать, самовосстанавливать свое тело. Вот, этой энергии, и об этом есть. Вот фильм, я недавно пересмотрел фильм «Доктор Стрэндж», об этом там очень красиво, хорошие образы даются. Вот, пересмотрите, кому интересного. Вот, как, кстати, сейчас прямо после травмы вот, посмотрел его и новое сознание получил. И работает как раз в этом направлении. Вот. На самом деле, наше тело создано так, чтобы не болело. Вообще. От слова вообще. Любая старость, любая болезнь, это запрограммированный какой-то вирус попадает в ДНК и свою информацию внедряет, начинает включать, и она разводится. Поэтому все поиски э, вот этого, гена мол, вечной молодости, и тогда на самом деле его гена этого не существует, потому что мы изначально созданы вечными телами. Но э, вот эта вся мутация, что произошла в нашем мире, наложила на наши гены очень кучу, много изменений. Также наши опыты в предыдущих воплощениях на нашими телами, то есть они все передаются из, из поколения в поколение по гену. И сейчас у нас геном настолько засоренный, что мы с каждым поколением слабее и не слабее. Вот. И мы можем восстановить, очистить свой геном, но для этого нужно изучить это все, как это сделать, алгоритмы все, и проводить работу над этим. На самом деле все это есть. Все это работает. Есть много людей в жизни, которые смотришь, 70 лет, они бегают, они спортсмены лучше, чем я. Выглядит, выглядит лучше, чем я в 33 года. Вот. И зубы все свои целые, и волосы не седые, и вообще и мышцы, и кожа красивая, блестящая, вот розовая. Чем, Потому что люди научились, нашли ключ к своему организму, как самовосстанавливаться. И это не, не, не фармацевтические препараты. Вот вся медицина сейчас вот, вообще доступная, она основана на чем? На, на симптоматическом э, лечении. То есть э, снять симптомы, чтобы человек мог продолжить дальше работать на системе. Вот. И вот эти хронические моменты накапливаются в организме человека, поэтому человек до пенсии либо доживает, пару лет пенсию получает, либо вообще не доживает, что очень выгодно системе. То есть э, заболел человек, там, например, каким-то вирусным, гриб, какая-то температура поднялась, симптомы сняли, там колдрикс, молдрикс и всякие там повыпивали, типа болевые симптомы сняли, кашель сняли, все это сняли, слизь осталась, сохранилась там внутри, в легких, в организме. И вот в виде хронического накапливается, накапливается, потом все сложнее и сложнее. Вот. А как бы уже адекватные люди, ну как адекватные, давайте по-другому скажу, люди, которые осознали, изучили этот процесс, например, когда мы кашляем, когда у нас выделяется мокрота и насморк, это не болезнь, это организм освобождается от той гадости, которую мы впитали пищей, водой, сладкими там, всякими напитками и так далее. Что все гнойные процессы выделяются либо через кишечник, либо через кожу, либо через носоглотку. Вот. Там даже что-то выделяется из глаз, из ушей. Вот. вот так организм самоочищается. Если ему препятствовать в этом, то тогда накапливается ход до раковых заболеваний вот. поэтому да, изучение сейчас очень важно собственного тело, питание очень важно я тоже работаю в этом направлении но пока что не дошел я одно время не ел мясо 4 года очень классно себя чувствовал но неправильно неправильно в том смысле, что много давил на, на, на мышные изделия и, короче, не надо этим всем правильно заниматься. Для начала нужно хорошо очистить свой организм, тоже правильно, не, не в качестве насилия. Там, что Любое насилие над телом, оно там, бесследно не исчезает. Потом, после очистки, правильно зайти в, в этот режим. И, естественно, ну, я такую вещь говорю, когда человек, например, занимается спортом в городе, большом, бегает, какой там -то тол, не знаю. Когда ускоряет процесс дыхания э, отработанными газами и всей вот этой загрязненной средой, то получается ускоряет и процесс старения, и процесс вымирания клеток, и процесс заражения организма всей этой гадостью, которую потом очень сложно выделять. Поэтому рекомендация все-таки уезжать подальше от городов. Как, как Стерлингов говорил, это газовые, огромные газовые камеры по, э, по уничтожению населения. Туда заманивают зарплатами, возможностями людей. И там они не доживают свою жизнь нормально. Стрессы, пробки, вот это все. Если переезжать жить на землю, иметь кусок земли, растить свою продукцию, там, обмениваться с соседями там, молочной продукция метком домашним, то это поинтереснее будет. А, и бегать можно там где-то возле речки подальше от городов возле озера и там, ну, просто на природе но пробежки в городе печальная история поэтому вот так захотелось мне поговорить немножко о медицинской тематике и ни в коем случае никого не хочу обвинять на самом деле все обманутые и те которые недавно на меня напали тоже очень обманутые люди которые привыкли к безнаказанности и никакой злости у меня на них нет, единственное, что если они останутся дальше безнаказаны, то есть смогут дальше действовать вот под тем же алгоритмом то, чем они занимались, то как бы печально на самом деле. Вот. Таких людей нужно изолировать от такой деятельности, от деятельности, которая связана с людьми, с общением с людьми. Их нам нужно конкретно изолировать и вообще желательно, чтобы они за свои вещи ответили. Но для меня, конечно, тюрьма это не ответ. Ну, человек не может за свои поступки ответить в тюрьме никак. Он сидит там, его кормит там. Какая ответственность Непонятно. Для меня ответственность, когда человек осознал свою, свой проступок. То есть я за то, чтобы судить не человека, а судить поступок, проступок или там, преступление. И если человек осознал, что он сделал очень большой дисбаланс, да, там, например, мне сейчас занимался домашними делами, там, что-нибудь для дома, это вот, я лежу там. Чуть-чуть пару, пару часов за компьютером поработал, у меня башка будет. Вот. Этот дисбаланс надо как бы компенсировать. Нужно, если человек не компенсирует его в жизни, как бы сам осознанно, то жизнь так устроена, что случается в жизни, вот, ну, как бы, выкопайте яму элементарно и оставьте на пару лет. И увидите, ветер ее потихоньку задует, там Дожди пойдут, все это завалит. Также холм, создайте холм, ветер его тоже сравняет со временем. То есть природа устроена так, что она всегда баланс, пустоты заполняет, а эти горки, горки снимает. Ну вот, баланс природный есть. Это в законах. Это не то, что там сидит какой-то дядь козлой, Вот Один раз создатель создал это все, оно и так работает. Не надо никому над этим надо соблюдать, наблюдать. Так же, как и вот охранная система ангела-хранителя, мы называем их. ну, привыкли все очеловечивать, образы создавать. Нам так удобно мозгу нашему удобно трогать самом деле это система охранная система то есть если мне дано жить там 10 лет или 57 лет то раньше меня никто не может убить вот это факт такой как бы не хотелось да вот и так с каждым человеком кто верит в это кто не верит это вот мое примеру мировоззрение вот. и охранная система срабатывает даже можно прочитать там про известных людей как гитлер там когда он в детстве мог много раз умереть казалось бы там для чего столько раз его спасать? Да не для чего. Эта охранная система так устроена, ребят. Все очень просто. Плохой человек, да, но, но поступки его плохие. Но целый геноцид, целый, цел, целого, ну, большой геноцид устроил, да? Но там как бы нельзя только на одного человека все спиреть. Там чьими руками? Все нашими руками делалось. Всеми. То есть каждый в этом участвовал. Не бывает такое, что в мире что-то случается, и виноваты только те. Мы как один единый организм. Поэтому, когда меня спрашивают, Паша, если к тебе приедут домой и будут угрожать всей твоей семье, убить, ну, допустим, убить, да, Но у меня включается очень много мыслительных процессов на этот счет. И это не простой вопрос, который односложный такой. Надо защищаться, да? Элементарно, если мы человечество, один организм. Если не меня убили, то я убил, да, кого-то, допустим, то у, у, у какой-то семьи не оказалось близкого родственника. Им тоже печально, им грустно, они тоже скорбят, им тоже больно. Вот. То есть так как мы один организм, это неважно, кто умрет, убийство произойдет. Вот. Смысл не то, что я не буду защищаться, или я просто, там, у меня есть свои там, практики, свои, но насилие я не собираю. Нет. Максимально. То, что я укусил человека за, за палец, это было неосознанно. Вот. Он выхватил у меня телефон из рук, да? Он, он уже был у него в руках. У меня сработал рефлекс. Обратно я схватил телефон. Это секунды, доли секунды. Обратно схватил его рука на, на телефоне. И мои две руки на телефоне. Вот. И меня начинают мутуить конкретно. Естественно, у меня, наверное, с детства какой-то рефлекс врывок. Когда в детстве били, знаете, и кусались. Ну, я кусался, наверное, в детстве. Я вспоминаю, так было у меня пару раз. Вот. И этот рефлекс включился. Это неосознанно. Это в организме вложенные, вот в электронных эф -эф ситуациях они включаются. В итоге у меня сохранились кучу видео, и сейчас эти видео разоблачающие, э, которые они хотели удалить. У меня была, была, была ситуация, когда вот так же на меня напали, отобрали телефон, и все видео удалили, целый лайф удалили, который, ну это на севере Молдавии, когда я жил, там люди 14 человек, по-моему, в лайфе видели, когда там свет выключали незаконно, и приехала так называемая полиция доблестная вот. поэтому это понимаете насилие вообще насилие порождает новое насилие например вот взять такие горячие горячие ну, есть горячие такие национальности даже не знаю как сказать и они там кровь за кровью, глаз за глаз там у него вот так жестко все ну и получается череда убийств. Убили, например, одного родственника, те родственники за него отомстились родственников убивших. И вот начинается вот эта перепалка, и череда убийств под международных, между международных войн. Вот. поэтому, как по мне, на сегодняшний день все это насилие можно остановить всего лишь как бы покрывая любовью, ну, осознанностью и знанием. Знания не хватает всем, вот тем ребятам конкретно не хватает знаний, которые напали на, на, на нас ночью в масках. Им очень не хватает знаний, если бы у них была осознанность, что это, как они, что за это будет, то они, скорее всего, бы не взялись за это все делать. Вот. Не хватает знаний, и знания тщательно скрывается, как доступ к нему. Оно, оно есть, оно в открытом доступе, просто ну, отвлекает другим. Если посмотрим на то, что происходит в телевидении, даже в интернете, 8% информации пустой и, и смешанной с банкой. И да, если ищешь хорошую правильную информацию, ну, которая близка к истине, к фактам, то, то даже сложно ее найти. Почему? Потому что по дороге очень много пустоты. Элементарно заходишь в интернет для того, чтобы найти что-то полезное и по дороге начинают отвлекать и ленты, и всякие новости, и что угодно. По факту кучу времени уходит на эту пустоту. Поэтому пустота очень хорошо оплачивается. Любые ролики, которые не несут никакой смысловой нагрузки, никакого ну, пользы, света, знаний, они вот очень сейчас популярны, миллионные просмотры и так далее. А знания, которые реально помогают человеку, они такие Мало популяризированные, мало просмотров на них, мало у людей подписок. Почему? Потому что это сложно, это надо смотреть, слушать, изучать, читать. надо работать над этим, целые процессы, а посмотреть ролик там двух минут поржать, как бы <смех> легче простого. <смех> не, я не говорю, что этого совсем не надо, чтобы было. Весело интересно, есть люди очень талантливые, очень хорошие вещи делают, очень хорошие видео, видя, видяшки снимают. Но... Приоритеты, если расставить правильно, то будет лучше. Вот, поэтому ничего страшного, не переживайте. поводу там, здоровья, кто на кого нападает, как, ничего страшного не будет. Если дано жизнь столько, буду жить столько. Если дано, там, другому человеку будем жить столько. Да, бывают ситуации, где пытаются это время сократить, когда человек сильной системе угрожает. Я, например, в системе ни угрозы не несу, потому что я революции не собираю, никаких там подрывных деятельностей против системы не собираю, не готовлю, мне вообще не интересна политическая жизнь там кого-либо, тем более вот высокопоставленных, так называемых, государственных лиц, мне вообще не интересно. На самом деле, мне тех, кто на местах, больше интересует именно освещать именно эту деятельность. Конкретно в больнице что происходит. Не, министру там нечего писать чем ему писать министр занимается бизнесом там своими делами там открывает бизнес и квартиры покупает дома там, карпаты там неважно Одесса, где вот эти министры экологии где там понакупали все недвижимость вот. и у не чисто бизнес ничего личного там захватили там что-то леса повырубают там по нами рыбу ловить и вот это как бы их не экологическая деятельность вот и все поэтому к ним не достучишься, они заняты очень серьезными вещами, <смех> вот иллюзией, жизнь, которую... Сколько было этих историй, когда э, люди очень богатые говорили, когда будете меня хоронить, руки из гроба вытащите, чтобы вы видели, что у меня руки пустые. Ну, никому это ни, ни о чем не говорит. Ей почему? Просто у людей программа включается, аучность. И пока он с ней не разберется, она будет э, управлять всей его жизнью. И он даже жить не успеет, он будет собирать, и как как это много много уже показывают как эти подвалы заполненные золотом купюрами там тонами нарезанной крашенной бумаги которые называют деньгами ничего это людям не дают почему потому что это программа миллионеры миллиардеры и так далее многие думают что у них сладкая красивая жизнь туда-сюда Но если пару поездок там на яхтах, на самолетах, это сладкая, красивая жизнь, ну а всю жизнь дрожишь и боишься за это, все, это не жизнь. Для меня жизнь, когда свободно, могу выйти и уснуть, где, где, где хоть не знаю, хоть на берегу не страх, где угодно. Могу уснуть с открытыми дверями. Вот для меня это свободная жизнь. Без тысячи охраны, без всяких там. Вот это жизнь свободная. Вот. Когда я спокойно могу пойти там наловить рыбы, себе грибов собрать. Спокойно не парись. Вот. Поэтому сейчас, да, сейчас все надо изучать. Время такое. А если есть штука такая, которая называется «У меня нет времени», это опасная штука. Нужно задавать вопрос «Почему?» и «Что с этим сделать, чтобы такого не допускать?» Потому что нет времени, это диагноз называется, но ну, я его называю «хомячок в колесе». Когда бегаешь, бегаешь, бегаешь, колесо крутится. Так просто достаточно остановиться, колесо перестает крутиться. И все, и выходишь из колеса, смотрит вокруг клеточка, да? В клетке то что? Что насыпят, то и будет, что нальют, то и попьет, да? А там за клеткой очень интересная жизнь, много ходов, много <движений>, движений можно сделать интересных. Надо узнать, как из клетки выбраться. И тогда свобода. Да, за клеткой есть куча хищников, согласен. Вот, это все надо изучать. Жизнь проста, образом вокруг много. Как проста в том смысле, что она учит все, все как учит. Да, что такое? Интересно. А вот. Поэтому вот такие дела. Все, всех благ. Хотел вытянуть 10 минут. Получилось 45. До свидания. Ай.